В канун празднования Всемирного дня книги среди издательских домов Бишкека был проведен ежегодный национальный конкурс «Искусство книги». В этом году было семь победителей по различным номинациям. Все они получили дипломы и денежные призы. В честь дня книги также был организован праздничный концерт с участием отечественных исполнителей. А для юных зрителей провели конкурс рисунков на асфальте и на бумаге, а также викторина. Кроме того, прошла ярмарка книг. Более 20 издательств представили свои работы. Это была художественная, учебная литература и словари. По словам директора государственной книжной палаты, читать наши сограждане стали гораздо больше, чем, например, 5 лет назад. Особенно востребованными являются классические произведения. Последние 5 лет, я бы сказал, даже есть улучшения. Лучшие показатели. Например, писатели жаловались лет пять назад, например, если он не издал. Книгу тысячи экземпляров» он продавал 2-3 года, а сейчас уже каждый год переиздается. Самая читаемая книга на сегодняшний день – «Агандалар» – это Шайлёва Кадучеева.